Мы решили узнать, кто и как проверяет производство халяльной и кошерной еды. Начнем с магазина. Покупаем три батона колбасы. На двух стоит значок халя, На третьем написано «Колбаса еврейская». И относим экспертам. Сейчас они с помощью экспресс-теста проверят, есть ли свинина в этой колбасе. Ведь ее не должно быть ни в халяльной, ни в кошерной пище. Иммунохроматографический тест выявляет в продуктах наличие отдельных ингредиентов – свинину, говядину, курицу, яичный белок, антибиотики и алкоголь. Если на тесте мы видим две линии, это означает, что в этом продукте есть свинина. Если на тесте одна линия, это означает, что тест сделан правильно, и свинины то продукта нет. Тестирование на свинину пройдут колбасы «Мусульманская» и «Полукопченая» от «Царицынского мясокомбината». На этикетке колбасы под названием «Мусульманская» есть знак с надписью «Халяль». Но, как выяснилось, свинина там тоже есть. Мы не поверили своим глазам и отправили колбасу на еще один анализ. В лаборатории Центра молекулярных исследований наши результаты подтвердили колбасе царицинской за 50 рублей мы нашли антигены присутствия крови и сала свинины, поэтому этот продукт не может поступать в пищу мусульманам. Почему производитель в буквальном смысле подложил свинью в халельную колбасу? Чтобы это узнать, мы отправились на царицинский мясокомбинат. С собой мы привезли протоколы из лаборатории. Это частная собственность, покиньте нашу территорию. Ну, а почему вы нас на улицу гоните? Вы должны стоять в морде, нет, Да что ли? А почему вы пришли в чужое, в чужое мы пришли, помещение? Мы да. пришли на завод на который упускает ну, колбасу халя для всех мусульман, и который кладет нет, туда свинью. В ответ на просьбу вызвать к нам технолога, сотрудники комбината почему-то решили вызвать полицию. Прошу вас покинуть А что это распоряжение? Потому что в противном случае я буду вызв... обязан вызвать 50, Мы отвезли протоколы результатов экспертизы представителям мусульманской общины, которые занимаются халяльной продукцией. Это недопустимое нарушение. И в таком случае, во-первых, как бы я благодарю вас за то, что вы э, не только купили, но, я так понимаю, потратив какие-то средства, сделали лабораторный анализ. По такому случаю в Центре стандартизации халяльной продукции собрали целый совет. ДНК э, свиньи в продукции, которая декларируется как халяль, оно недопустимо. Не Свинина там вообще не должна Это быть. Не Это считается уже нарушение полностью технологии. не не децептур, а технологии. И само понятие слова холель будет вот, ну, да.